Здравствуйте, уважаемые господа подписчики канала Магия Улара Гесера. Сегодня я хочу вашему вниманию представить новый мой обряд, который поможет вам избавиться от морщин на лице и быстро подтянуть кожу и помолодеть. Но перед этим обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Итак, обряд для того, чтобы очень быстро помолодеть, производится следующим способом. Необходимо сложить губы так, как будто вы пьете воду. И при этом начать медленно втягивать воздух, шевеля языком влево и вправо. Делать это необходимо медленно до того момента, пока не появится ощущение сладости во рту. Когда появится ощущение сладости во рту, выплюните эту слюну и ей смажьте медленно ваше лицо. Во всех местах, куда попадет данная слюна, произойдет мгновенное выравнивание кожи и подтяжка лица. Выполняйте это утром и вечером на протяжении одной недели, увидите заметно выраженный эффект. Если вам понравилось видео, подпишитесь на мой канал. Также не забудьте в комментариях указать о том, появился ли эффект от данного метода и данного обряда. С вами Улар Бессер. Будьте всегда...